Всем привет! Висит потолок, бай висит под потолком. Раз он висит здесь под потолком, значит потолки здесь будут очень интересны. Что у нас будет интересного на данном объекте? На данном объекте у нас есть большая комната, и в этой комнате располагается лестница на второй этаж. Базовый потолок у нас деревянный, и узлы примыкания все очень, так скажем, неудобные, некрасивые. И чтобы все это скрыть, мы будем здесь делать кучу-кучу всяких различных перегибов. То есть у нас перегиб вот здесь будет, перегиб вот здесь будет. Тут у нас также помимо всего прочего, чтобы не было все очень легко и здорово, мы добавили еще вот такую вот интересную штукень. Это интересная штукень, это второй уровень потолка. Второй уровень потолка, вот такой вот интересный, почему мы видим здесь дерево. То самое дерево, с которым мы обычно не работаем. Почему мы здесь видим? Потому что помещение очень большое и обычный стандартный профиль у нас идет высотой ступенька 6,5-7 сантиметров. И этого недостаточно на таком большом пространстве. То есть этот профиль просто потеряется в этом помещении и мы увеличиваем, хотя не намного в принципе, но увеличиваем эту ступеньку до 10 сантиметров. То есть у нас переход будет с одного уровня на второй 10 сантиметров. Профиля такого у нас нет. Соответственно, что? Соответственно, вот что. Берем фанеру. Да, лепим вот такую вот штуку-дрюку, к ней крутим профиль разделительный, крутим отбойник, на отбойник оденется на губник и натянется постполотно. Вот, собственно, и все. Эта штукень э -э, по размерам полностью повторяет нашу фальш стену, которая находится посередине комнаты. Повторяет по размерам, единственное, что мы скруглили углы, чтобы это все смотрелось более-менее симпатично, и также, чтобы все было не так уж просто, просто уровень, да, мы добавим сюда не просто светильники, а суперсветильники, суперсветильники из транслюцида. Будем делать специализированные короба, туда закреплять светодиодную ленту. Натягиваем транслюцид, они будут сидеть нам вниз. Какой формы? А формы они будут от он такой же, как вот эти вот отверстия в фальшистине. Отверстия, дырки или отверстия, я не знаю. Отверстия, Все же отверстия. Небольшой момент по поводу закруглений на нашем на двухуровневом потолке, на нашем втором нижнем уровне. То есть, каким образом мы решили его обойти? Мы не решили использовать пластиковый отбойник и пластиковый разделительный профиль. Почему? Потому что везде у нас алюминиевый. Мы решили, что и сюда мы бахнем тоже алюминиевый. Ну и плюс это нас, даст нам дополнительную жесткость. То есть у нас тут фанера в два слоя, четверочка идет, так как она гнется. То есть прямые участки мы сделали из восьмерки, из жесткой каркаса, а на поворотах использовали четверку, так как она гнется. Есть возможность выгнуть вот такую штуку. То есть просто взяли в два слоя, согнули, прикрутили. И конструкция немножко хлипковата была. Мы использовали алюминиевый, заморочились, нарезали его как следует от души. Что разделитель, что отбойник. И аккуратненько прикрутили. Вот таким вот образом выглядит вот такая замечательная конструкция. То есть это, наверное, древнейшая система установки двухуровневых натяжных потолков. По поводу перегибов под скрытый карниз с переходом под 90 градусов. Вот мы видим наглядно здесь конструкцию очередную. Здесь мы использовали вместо металлического бруса деревянный, так как потолок у нас деревянный, и чтобы все это сливалось в единое целое, мы добавили немножко дерева в нашей конструкции. Талие, Поскольку базовый потолок у нас деревянный, и ниша у нас... Идет с вылетом 23 сантиметра, да, то есть идет сюда. Тут у нас образуется щель, которую тоже нужно закрыть. Мы ее затягиваем, соответственно, тоже полотночком. То Сделаем некую форточку использ... с использованием разделительного профиля. То есть сверху крепится разделительный профиль, в который одновременно вставляется и форточка, и полотно наше основное, которое идет на перегиб от скрытый карниз. Для того, чтобы нам натянуть вот этот замечательный угол, что нам нужно? Нам нужно взять полотно. Берем полотно, нагреваем полотно и... баба И полотно натянуто. Все. Ровно натянуто здесь, натянуто здесь. А сейчас мы покажем поближе линзу, которая получается вот в этом вот углу. То есть мы всегда говорим, всегда это поясняем заказчикам, что по физическим свойствам полотна мы не можем его... Из-за физически... Из физических свойств полотна мы не можем натянуть его таким образом, чтобы у нас здесь внутри вот этот угол в 90 градусов был идеально ровным под 90 градусов. То есть тут у нас образуется своеобразная линза из э, полотна. И сейчас мы очень близко, прямо вот близко, близко, близко, близко ее покажем. Почему вопросы, почему вы сблизи не показываете, как это выглядит. Сейчас прям сблизи покажем. То есть в чем весь смысл? Когда мы смотрим на этот перегиб э, снизу, с той точки, с которой мы обычно, в принципе, смотрим на карнизу, с любой, то мы видим здесь Угол в 90 градусов. Красивый, аккуратный, ровненький, ровненький. Все, полотнышко натянутся, никаких складок, ничего нет. Но если мы посмотрим вот здесь внутри, то тут мы видим вот эту замечательную линзу, ту самую, о которой мы всегда говорим. Вот она выглядит вот таким вот образом. Иначе сделать не представляется возможным, так как полотно не может принять такую форму. В принципе, вот и все. Получается очень аккуратно, красиво, и когда прикручивается сама машина под скрытый карнис и одеваются шторы, то эту линзу вообще в принципе не видно. Вот и все, мы получаем замечательный, качественный, красивый перегиб под скрытой корней, затянутый полностью, как мы и говорили, вот она форточка затянута, это все натяжной потолок, то есть и второе полотно, вот здесь везде все полностью затянуто. Как мы пришли к форме данной в потолка? То есть мы пришли при помощи заказчиков, заказчики сказали, что мы хотим конкретно вот такую вот форму. А точнее, они сказали, чтобы мы взяли вот эту стенку, которая находится у них здесь посредине зала, подняли ее и прикрепили к потолку. То есть, в смысле, они хотели, чтобы мы повторили вот эту стенку вот с этими замечательными шестью вырезами на потолке. Они не представляли, как это возможно и попросили нас сделать что-нибудь, что-то придумать. И мы, конечно же, со своей стороны немножко внесли модернизацию конструкции. Вместо шести вырезов мы сделали просто такие светильники из светопропускающего полотна, и дополнительно мы еще очень сильно напрягли свой мозг и решили скруглить углы, дабы это все смотрелось симпатичнее. Весь интерес нашей конструкции в том, что у нас здесь установлено 6 э -э светильников, и сделанных вручную, собственно, вручную, с использованием светопропускающего полотна светодиодной ленты, и, как мы говорили ранее в отдельном ролике, с использованием диммера, то есть у нас пультик, с которым мы регулируем мощность туда-сюда, нашего освещения. Теперь подойдем поближе, подробнее посмотрим на эту замечательную конструкцию. Значит, тут мы видим, что не муляж, это никакой не светильник, то есть это действительно натяжной потолок. Вот мы слышим, как он бум бумбункает. -бум ну тут он не бумбункает, но в общем классно. То есть все светится, все ровненько аккуратненько и красивенько, то есть, значит, данный короб, он выглядит просто, да, как обычный двухуровневый потолок, но здесь мы использовали старую дедовскую систему, то есть, обычно мы используем при монтажах двухуровневых потолков специализированные профиля, в основном это профиля производителя Flexi, не будем этого скрывать, но здесь мы не могли их использовать, так как высота перехода то есть, нашего уровня в стандартных профилях идет от 6 до 7 сантиметров. А этого, ну уж очень мало для данного объекта. Он очень большой, объемный, и хотелось бы здесь увидеть что-то такое побольше-повыше. И ступеньку эту мы сделали в итоге 10 сантиметров. Хоть и не намного, всего 3 сантиметра разница, но это очень визуально изменило картинку в целом. То есть, нам пришлось делать следующее. То есть... Набивать фанерочку аккуратненько, ровненько выставлять, брусочечки, там, уголочечки, в общем, базовый потолок здесь деревянный, поэтому, соответственно, и каркас мы сделали тоже деревянный, то есть фанера, бруски, уголки и так далее. То есть, соответственно, вот эти вот светильнички замечательные, они точно так же собраны из фанерки, использован здесь очень интересный профиль, сейчас вы можете увидеть его на экране, а может и не увидите, не знаю, мы еще подумаем, рассказывать вам это или нет. Долго ломай голову, каким профилем это все здесь соединить, потому что если использовать обычный разделитель, то, да, здесь мы можем увидеть тень такую небольшую. То есть некоторые ребята делают из разделителя, мы видели такие транспортные всякие вставки, но за счет этого от манишки разделительного профиля дается небольшая тень. Дабы этого избежать, мы использовали немножко другой профиль. Вот, что еще мы вам тут расскажем. Ну, далее на каркас мы накрутили обычный разделительный профиль здесь сверху стык уровня и накрутили отбойник. Также использовали здесь замечательный нагубник, который ранее мы никогда не использовали. То есть мы доводили алюминиевый профиль до обалденного состояния и натягивали. На этом же монтаже мы использовали нагубник и поняли, что это действительно офигительно удобная вещь в данных конкретных ситуациях. То есть... По, собственно, и все по конструкции Также у нас на этом объекте Мы сейчас пойдем посмотрим еще один интересный момент Также рядышком с нашей замечательной конструкцией Двухуровневой находится два вот таких Замечательных перегиба Это обход лестницы и сложность заключается в том Что это одно цельное полотно И два таких перегиба сделать рядом по покрою Не представляется возможным Нам пришлось немножко схитрить, немножко сместить Размерчики, чтобы мы могли вот этот перегиб Дотянуть и сюда обтянуть Чтобы вот здесь получилось рядом два перегиба Также на этом объекте из этого одного полотна сделаны два перегиба под скрытый карниз с поворотами в стены под 90 градусов. Сейчас вы можете увидеть на экране. Вот таким вот образом замечательно это все выглядит. Также дополнительно втянуты форточки, так как базовый потолок у нас деревянный. И вот эта вот замечательная верхушечка, которую мы сейчас видим на экране, тоже затянута дополнительными форточками. Вот, собственно, и все, дорогие друзья. Мы показали вам все самое интересное, что было на данном объекте. Если вам понравилась наша работа, ставьте палец вверх, подписывайтесь на наш канал, смотрите дальше наши ролики. Мы будем для вас их еще снимать, снимать, выпускать, если что-то будет интересное и красивое полностью натяжных потолках. Ну, а с вами был UBC потолок. Bye!